Для изготовления медицинских свечей на 50 штук, цена 25 тысяч рублей. Есть в наличии обращаться в влс, маски одноразовые, 100 штук, 300 рублей. Как использовать форму Сергея Маузера для изготовления медицинских свечей на 50 штук? Для изготовления медицинских свечей мы предлагаем вам воспользоваться оригинальной формой из серии продуктов «Маузер». Где использовать форму для изготовления медицинских свечей на 50 штук, рецепт приготовления которых представлен ниже. Зачем нужен рецепт для формы для изготовления медицинских свечей на 50 штук? Рецепт приготовления формы для изготовления свечей. 1. В кастрюле смешиваем 20 мл. Глицерина и 10 мл. Медицинского вазелина. 2. Нагреваем на очень слабом огне. 3. Добавляем смесь, состоящую из 100 мл, кукурузного сиропа и 150 мл воды. 4. Смесь помешиваем, пока она не станет однородной.